Здравствуй, зритель! Надоели RP сервера И просто хочешь приятно провести время? То тебе к нам на Crystal Servers. Ты сможешь найти сервер себе по вкусу. На наших серверах присутствует множество элементов РПГ-ТДМ. Объединяйся, рейд, грабь, фарме. Вся информация в описании. Приятного просмотра. Ребят, привет всем. Достаточно некультурно с моей стороны уже какой ролик подряд с вами не разговаривать в начале видео. Это вроде бы была моя традиция, я каждый раз на минуту затягивал приветствие, что-то рассказывал из своих последних новостей, говорил про ТГ-канал, ну а потом это почему-то ушло. Просто мне показалось, что вам не нужно такое долгое рассусоливание в начале ролика, потому что их будет куча еще в течение всего видео. Если вам это нужно и интересно, то напишите пишите в комменты, я продолжу, как и раньше, составлять тексты для вступления, чтобы оно было более-менее красивым. Если не нужно, тоже в комментариях напишите, тогда обойдемся просто одним из моих интро, подходящим под тематику ролика. Чем больше доната, тем меньше знаний и правил. Это девиз почти всего DarkRP сегмента, а если быть точнее, той прослойки крестьян, которые попадают ко мне в видео. Проходит время, но идиоты на донат-привилегиях никуда не деваются, а челы, которые ими злоупотребляют, тем более. В сегодняшнем видео я подготовил для вас, как и Игру ЗРП, профы и админ разборки, так и парочку небольших трюков, которыми можно забайтить любого супостата на нарушения. Используйте их, главное, с умом, а не на каждого встречного. Байтер, пацаны, байтер. Байтер, байтер. Привет. Пока. Будьте вежливыми, ребята, пожалуйста. Общайтесь без мата. Что, Собачьи, человек, человек ходит за вас? Слабо погавкать собаку. Баба... Согнаю. А, не ходи. Гош. Собак гавкай. О, все, уже да. не надо. Б, Б, Б, Б. Я как драбанишка... тут как босс, что ли? у вас кто-то меня забил ногами. Мне кажется, это не совсем адекватный болезнь. Бан 15. Слабенькое такое нарушение. Ну, Да? А теперь скажи мне, зачем ты меня забанил Пошел нахуй. Оказывается, на некоторых серваках достаточно просто поставить какой-нибудь проб, например, камеру, чтобы забайтить обезьяну на то, чтобы она начала что-то ломать. Ну, а я, как обычно, покажу наглядно, как это происходит. Мне нужна камера. Че? Ну НРП уже есть. Точнее <смех> кого-то зайди. Мне хочется кого-то. Ну срайдить. не знаю, А зарейдите меня, может... меня. Нет, меня давай давай, давай, давай, давай. Подождите, ну НРП Сейчас они рейдить его будут. Сейчас. Я поломаю нахуй ему рейд. Долбоебу. Бан. 60. <связывая> а, что он хотел ну, получить в моей квартире? Типа он молча пришел поебашиться, он, не думал, он, ничего... он молча, бля, пришел ко мне домой, ебашится. Че за... Че за хуйня? Убийство. Коробка, ролан. Коробка, толбоеб. 60 минут за нон-рп и за фрикил короче 90 полтора часа прикол давай ты че упасть должен был гений ты че рп падение отыгрываете совсем ебанутое Бой, РП, иди отсюда, нахуй, блядь. Сиди, блядь. сиди, Че он дерется? Иди, нахуй, отсюда сам. Так, я тебе половник в задницу засуну, сущара. Я тебя Заткнись, блядь, нахуй, сволочь, блядь, в колпачке. Заткнись, сам, сволочь, в колпачке, его. я тебе еще раз у говорю. У просто Я тебе половник в задницу засуну, сущара. Я за тебя приехал денег. бы, блядь. Долбоеб. А, а, а, а, а. Блядь. Типа кадык вырвали, да? Поэтому, если так говоришь, Ты хочешь, очень похоже. Я, я, я тебе хочешь яйца вырву, то еще лучше говорить станешь. Послушайте. Ну, слушай, это, в принципе, неплохая идея. Была Давай. бы неплохая, если бы они у тебя были. Ну, Мэр, можешь объявить комендантский час? А, по какой причине? А, проверка, бай на нелегал. Хорошо. Давай, ждем. Хорошо. Пойдем, Лиза пойдем, пойдем пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, мне еще нужен один человек. Лицом к сне встаньте, пожалуйста. Вы не дома во время комендантского часа. Не буду я с ними рассусоливать, я буду просто их наказывать. Встаньте лицом к стене, проверка на нелегал объявлена. Вы не дома во время там часа. Так, ладно, следующий ковбэк, а какое-то говно, а не оружие на самом деле. То это дохуя, толку нихуя абсолютно Ей нету никакого толка И вся катана еще прикольная штука Она шотает почти любого дурачка То с ковбойка нет. Мне кажется, кстати, катану пофиксили после пары моих роликов Помогите меня, грабят Ребят, он уже попадается в роликах достаточно часто И он каждый раз, когда я захожу Он берет палец чуть ли не всему серваку Что я снимаю видео И между тем, он преследует меня Чтобы попасть в ролик, ограбить меня, убить Ну и все такое И это прямой байт на то, чтобы я пришел Я бы еще понял, если бы его взял в заложники К примеру, какой-нибудь абсолютно левый челик Что маловероятно Но это делают его друг И они это делают друг с другом по очереди Чтобы я пришел и меня убили Они оба играют за бандита и у них у обоих один и тот же клан Тек, то есть они друг друга знают. Да и в свободное время они постоянно бегают друг с другом, поэтому это будет нарушение правила нон-РП. А что это за пиздец, почему он один против троих? Помогите гадам. Ммм, mm, Тут вот мне интересно. Сто не иди, сто не иди. <Слышко> а понял. Убили. Да, бедняжка Твоего вот заложника убили, конечно же, заложника. У меня под роликами на гамбите частенько вы можете заметить комментарии от человека, который занимается администрированием. Он следит за администрацией донатной, наборной, и если что, он видит нарушение каких-то челиков у меня в ролике, он пишет о том, то, что какой-то админ снят или же получил выговор. Прикол то, что челик с ником Янка у меня попадает почти в каждый ролик, нарушает по 2-3 правила, бывает даже себя не совсем адекватно ведет, мешает разборкам, нарушает РП правила и так далее. И у меня вопрос без всяких претензий ответственному за администрирование. Сколько ему еще раз нужно нарушить и попасть в видео с нарушениями, чтобы его сняли? Так у вас номер у обоих. Как вы, блядь, друг с другом... Как вы можете друг друга, блядь, брать в заложники все с одного клана? А вот это Объясняю на пальцах. Они решили сделать типа РПшку, но я на правах настоящего начальника полиции могу запросить документы у человека, который им притворяется. Поскольку начальник может быть всего лишь один, я уже знаю то, что это не настоящий начальник, а просто фальшивка. Тут уже не нужны никакие отыгровки ми, и так далее, потому что если вы единственный начальник полиции, который брал профессию через F4, а не через маскировку, то тут уже и так все ясно. Я его последний раз увидела за пути. Станьте лицом к стене пред... Предъявите документы Дома. свои. Хорошо, хорошо. Вот предъявил вот. паспорт. Код паспорта решился Нет, нет, нет, мы не закончили. Остановитесь. А, К стене лицом. А кто встал из встал. вас, а кто из вас настоящий? Я тут настоящий. Код паспорта не настоящий. настоящий. Я, я единственный доминирую. начальник Пожалуйста, полиции. У меня а форма в единственном виде. РП. А это был? не настоящий начальник полиции. Опа, разыскивается. К стене лицом. О, я ж вас знаю. К стене раз, два. Можно тут Все, все, да, все, все, все, все, он не стал лицом к стене. Я сказал к стене, а это был забор. Вы хотели, чтобы я пожестче доебался? Я буду пожестче доебался. А теперь его можно забанить. Вот ему ну, не заебалось нарушать, чтобы попасть в видео. Это разве так делает донат на создатель. И у друга твоего долбоеба. Тоже. Номер 60... Вот у меня в роликах этот долбоев постоянно нарушает правила. И я вижу иногда мне в комментариях пишет ответственность по админсоставу, по донатным, по недонатным и так далее. Полиция стоит субтитров. Этот молодой человек нас грабил. Мы с моим другом скентились, мы его смогли связать с моим оружием и калом этот человек меня обрабил Я его связала с тобой Решайте сами, что с ним делать Но деньги он мне, в принципе, вернул Сука, так и было? У нас двоих лицом поставил к стене Так и было? Да, было, Роза, твоя дура Ты чё, блядь? Эй, ручной долбо ⁇ Пойдем, буду тебя воспитывать, долбо ⁇ Скажи что-нибудь. Будешь развязываться, я тебя Ой, пристрелю ты. нахуй на месте. Молодец. Это да. А ну чав чё нибудь еще. Дурочка, разукрой. А то что? Что ты сделаешь? Развяжешься? Я ничего не сделаю. Потому что ты лошара, только можешь меня за веревочку. Новый зонок. Что делаете? Что делаете? Алло, двойник. Что? А вот это, судя по клану, их обиженный долбоеб соклановец на то, что их забанили. Совсем недавно этому животному выдали как потому что он начал оскорблять на фоне того, что я их начал банить. И он решил нарушить правила, а именно действовать за маньяка в таком месте, где находится куча разных людей. После нарушений правил маньяка, он решил еще и посотрудничать с бандитом, что ему тоже запрещено. Посотрудничать как? Ну, взять, пощадить, отпустить. И у него, ребята, к вашему удивлению, тоже есть админка. Вот как раз наглядно. пример. Почему я против того, чтобы в кланах было слишком много администраторов? Потому что чем больше администраторов в каком-то одном клане находится, тем больше остальные игроки этого клана начинают хуеть и нарушать правила, надеясь на то, что их друзья, администраторы их прикроют. Развязывай. Спасибо. Подожди, я даю вам кое-что. Ага. Маньяк. А сейчас, ребят, внимание, я должен буду вам передать этот вайб, который я испытал, когда меня начал пытать маньяк P.R.P. на сервере DarkRP. Я парень не из пугливых, но то, что будет происходить в следующие несколько секунд меня заставило выложить целую кирпичную стену прямо у себя дома. Попробую передать вам этот вайп скорой кончины через аудиоряд. Ебать, ты писать хотя бы научись, неграмотная обезьяна, блять. Вины. <связывая> Окей. Ты к себе. здорово маньяк. Че у тебя гагаш нету? что ты уже не разговариваешь? Ого, а Так, ладно. Значит, уже оскорбление у тебя есть. А, да, 20.2. Он меня связал в месте, где находится больше чем два человека. Потом еще считая как сотрудничал короче он меня связал в месте где больше двух человек находится абсолютно левых плюсом там был еще какой то гос помимо меня а затем он считая как посотрудничал с бандитом которого он взял отпустил хотя он вроде бы должен был его убить тот был свидетелем того что меня связали и дальше а он все таки меня уже отвел и добил Сейчас я его тепнул, он пишет здорово, петух. Ну, мне никого вообще запрещено объединяться с бандитами. но ну, смотри, за оскорбление у него уже был... Как? Дальше уже как это идет? Увеличивается. Да. Не, это просто 600 секунд. Ага. Ну, значит, нон-РП у него будет. Значит, только нон-РП. Ну да. А, ну, все, тогда удачи. все хорошей игры спасибо хреново получается то что я не могу им настакать очень много нарушений если они нарушили несколько раз на НРП в разных ситуациях это не считается мне уже об этом сказали и поэтому придется выдавать только один срок а именно один раз на НРП если он даже пусть он 10 раз нарушил на НРП, у него будет все равно один срок то есть там 30 60 минут на усмотрение в таком случае стоит давать именно максимал. Встаньте лицом к стене, пожалуйста. Почему вы не дома во время комендантского часа? Комендантский чат не обязует меня быть дома, по крайней мере этот. Всего доброго. Стойте, стойте, постойте. Постойте. На лицах, да. с ней встаньте, пожалуйста. Ну какой, какая причина? Обыск. Всего доброго. Ничего не было найдено. Да, у него куча донатного оружия, но если он не достанет его, я не смогу это оружие увидеть. Такие правила. Да, ребят, я тоже очень хочу его посадить в тюрьму. Но правила сервакам не дают этого делать. Мне кажется, это не херовая такая причина, чтобы... Все там перебили. Как я понял, то что в этом доме кого-то взяли и отправили на спавн. Когда я только-только подходил к нему, я слышал звуки выстрелов, а также звуки человека, которого отправили на спавн. И при входе я заметил то, что бабки выпали, а бабки выпадают с того, кого убивают. Будет очень наивно с моей стороны надеяться на то, что они просто меня послушаются и будут соблюдать ФИРРРП, будучи вдвоем с оружием. Просто... Здравствуйте тут пошел нахуй блять к стене лицом к стене я тебе сказал лицом будь арестованы за покушение на убийство госслужащего. Идем гулять, собаки гулять. С лицом, раз, два. Убрал оружие. Стрелять. Стрельба вообще на месте. Да, привет, Крив, сейчас с ТП на давай. Привет. Погоди, испуг. Да, привет, а, ты Только за П только что. Да. А он за маньяка играл. У маньяка ФРРП включается в том случае, если на него три и более людей направляют оружие. Он О. мне только что позвонил, пожаловался. А. Ну Разбаниваю ну. я. Ну, я бы. ну ладно, тогда сейчас разбаню его. Я ж просто не вижу, mm -hmm. что у него за маскировка. Я смотрю гражданский, он спокойно бегает, где я кидаю гранаты, где идет перестрелка, забегает туда. Ну я понял, да. Не совсем ролевое поведение, ну ладно. А, под маскировка же типа и банзола. А, я понял, понял. Все, сорян. Зачем оружие достал? Для... Гарри, 10 Что за хуйня? Ай-яй-яй. сейчас. А мне интересно, зачем меня... Ну, привет. Привет. А почему у меня? Я, я не знал, что это значит. В смысле? Да я не знаю, я просто первый раз на сервер зашел. У тебя 10 минут бана выходит за предэмоут. А ну, можно не банить, пожалуйста? Можно на первый раз простить ну я тебе даю предупреждение и пожалуйста. бан на 10 минут, в следующий раз будет 4 часа а можно пожалуйста мне предупреждение просто выдать? я больше не буду делать, я просто не знал пожалуйста пусть 10 минут посидит правила, почитает он только зашел начал просто по приколу выкидывать разные, разные команды ну что это за пиздец офицер полиции ладно стану офицером тогда что вы делаете вы здесь? Ходите, встаньте лицом к стене, почему Чего вы выходите на заднем дворе? Лицом к стене встаньте. Ах, какой задний двор? А Причем здесь задний двор? Где вы его, пытаетесь зайти двор? через парковку полицейского участка, это не главный вход. Лицом к стене раз, так, А как я туда два. зайду? Как я туда зайду? Три. Что происходит? Что ты, блядь, Боеб убежать, реально собрался. Прикол в том, что я не буду его в следующий раз, как встречу, ставить лицом к стене, потому что я уже понял, что это бесполезно. Он просто достанет катану и убежит. Для него первый обыск прошел бы более чем идеально, если бы он просто отыграл феррер РП, встал бы лицом к стене. Но теперь он не подчиняется полиции и достает оружие, чтобы убежать от нее. Я могу спокойно при встрече его убить. Вы сейчас, наверное, скажете: но ты же должен был сначала его попробовать тазернуть, но да, попробуйте тазернуть челика, который летает от вас со скоростью света на катане донат-создатель. Я тебя, блядь, сквозь нахуй. Вот. Ай-яй-яй, вы ч, за что? ай яй Я не буду с ним рассусоливать какого хуя, нет. Гражданский, гражданский, остановитесь, Ладно, пожалуйста. Остановитесь, гражданский. Блядь, Лесом мальчик, стене. сука. Я остановился. Лицом к стене, Осмотр. На, каком основании? На основании? того, что недавно был Камчас. Лицом к стене, раз. Так он же недавно был. Два. Вы без комендантского часа не имеете меня право ставить. Лицом к стене. Ну, как бы, нет, спасибо. Продолжишь за мной движение, людей получишь. Ребят, кое-что для меня все же остается Загадкой, почему они имея полный Арсенал донатного оружия, которое не видно До тех пор, пока ты его не достанешь Отказываются просто отыграть Обычную рпшку и вытягивают тебя на то Чтобы подеймиться друг с другом Я говорю без капли преувеличения Абсолютно каждый, кто сейчас попал ко мне в ролик В виде нарушителя или же чела, который Не хочет отыгрывать рп, у каждого Из них есть или же полный арсенал Или хотя бы половина донатного арсенала Оружия, то есть формально ребята, которые Сейчас попадают в ролик, они могли бы спокойно просто отыграть рпшку, стать лицом к стене, их обыскали бы и ни хрена бы не нашли, даже с учетом того, что у них полный арсенал доната, потому что донат увидеть можно только в том случае, если они возьмут его непосредственно в руки. Если копнуть достаточно глубже вот подобную ситуацию, то можно выкрутить из челика нарушение правила нон рп или же провокации, объясню в чем нон рп. По дефолту нон рп это не ролевое поведение, игрок у которого куча доната, но нету каких-то обычных оружий, он по факту ничего с собой не носит, но умудряется вести себя так, и провоцировать полицию на погоне, будто у него в кармане лежит боеголовка, которую не хочет никому палить. Причем достаточно странно заводить диалог с полицейским, рассуждать о том, за что тебя хотят поставить лицом к стене, вроде бы стать лицом к стене, достать внезапно катану, спровоцировать тем самым полицейского и убежать. Вот вам еще один микрогайд по тому, как выудить у челика нарушение. Ну, это применять лучше всего к конченным игрокам, как, например, вот этот вот. Понял. Эх, блять, почему они такие тупые, нахуй? Спонсор. ТП к себе. Привет, у тебя было нарушено Здравствуй. правило фрикела. На основании чего? На основании того, что ты меня убил. Не было причин объективных это делать. Но ты за мной гнался с катаной. Предварительно убил человека в какого-то переводке. Но у тебя не было причин меня убивать. Я тебя предупредил, что если ты продумал, давай. Предупреждать мной не в твоем положении меня, вообще. Причем собираю кучу свидетелей... Я тебя предупредил, что если ты продолжишь за мной двигаться, я тебя убью. Предупреждать не в твоем положении, учитывая, что ты пробегаешь через кучу свидетелей. Плюс ты еще стал лицом к стене, начал отыгрывать, и потом ты тут же убежал. Это нон-РП. Ты либо отыгрывай до конца, либо сразу убегай. У тебя получается бан за фрикил и за нон -п будет. Полтора часа бана. Факту это я угрожать должен. Комендантский час прошел недавно, мне нужно будет вас просто осмотреть, это обычная процедура рядовая. Вы свободны, всего доброго. Вот вы думаете, я на всех донатеров кидаюсь? Ну вот я его обыскал, у него ничего нет, он нормально, адекватно меня послушался. Ну, я уверен, у него есть катан, он мог ее достать и убежать, но он почему-то этого не сделал. Извинька, знаешь? Голошок, блин что только вот злошару. Встань лицом человек, к стене. Да? А лицом к стене, ты его? подозреваемый в убийстве. Человека. Да подожди. Хуя что? себе подожди, Там, блядь. Ты, ты прикольный морф. Че ты, че ты бегаешь туда-сюда? Остановись да. тебе, я сказал. Че, ебанулся совсем? Да ты, ты его снаружи, ничего не сделаешь, до сюда. Ты, че? ты, ты не раз, подверг, да? два. Сука. Вот он, вот, блядь, люди, помогите. Да, да ты мне ничего не сделаешь, без, без... рук. А что ты открываешь ты огонь, придурочный я достал же. в воздухе? все очки лицам делаем по-другому снова. Почему они такие тупоголовые, блядь? Ему просто, говоришь, стоять, он начинает тупить, блядь. Ты как себе. Да подожди у нас заруба, нахрен ты меня тэпаешь? У меня рпшка была, ну почему ты не удостоверишься, а то что тэпэ? Какая у тебя может быть рпшка? А ты мудак, нет! <much> <Yankega> да ебало, закрой, за, за закрой свое, ты. Епало закрой свое одна Я ткнида вонючая, нафига мне. Да, блядь, такой, я жилой, гнида пырдушный. вонючая. Заткни ебало. деревенский болван без да, будущего. Нет, Заткни ебало, за говорю я. свое, у тебя да нарушено я, крат, правило ФРРРП. Ебана-то кусок колхозного, у тебя нарушено ФРРРП. Колхозное, ты ж... Ты Алё, блядь, колхоз ты вонючий, я тебе да. какого ты хрена меня так уж, блядь, потому, что могу, и потому что могу, потому что ты ебанат, который нарушил правила. Я буду с тобой теперь да. общаться да. так, как ты того да, заслуживаешь. Если ты криворуки, Да, криворуки. У тебя помимо этого оскорбление да, это администрации... Вот и проблема, то что ты... Да, оскорбление администрации... Что ты у тебя? там пукаешь? Оскорбление администрации... Ты, этого... ты сколько раз меня оскорбил, ты, блядь, придурочный. Так, ты сам на оскорбление перешел, ты бебезьяна. Смотри, бебезьяна ты, блядь, ты сначала на маток меня тпьешь. И начинаешь что-то выяснять Я тебе говорю, да, что у меня да, РП, да. ты спрашиваешь Какого у меня РП? Все, ББ, ББ, ББ У меня РПшка была, ну почему ты не удостоверишься что... Какой у тебя может быть РПшка? Ты мудак, нет Я тебе буду высказывать. ББ, мне похуй, что ты будешь высказывать Да мне похуй, что б -б, будешь б -б, высказывать б -б. М -м. Да мне похуй, тоже на тебя, лё, бля, чувак я сюда просто позову, с ассистента. Тебя отымеют в очко, блять, раза 3-4. У меня есть дымка, блядь, да, того, да. что ты, во-первых, за администратора. Берешь меня такой же без вопросов, да, во-вторых, да. за то, что удачи. ты, блядь, с оскорблением ко мне относишься. Да, да, вот именно что мне удачи. В том, что тебе выдали два варные идиоты. 60. Вот и все, на. 240. что ты вот мне сделаешь с этим оскорблением, администрации? Ну, диви меня. Чем мне как на 10 минут даже, как страшно. Или что? Пир, рп, не пирный, ты не все, пошел нахуй. Свин ебаный.